Закройте глаза, чтобы лучше слышать. Удобное положение тела поможет погрузиться. Сосредоточьте внимание на голосах. Прекрасно. Интересно, зачем люди застревают в состояниях, которые мешают жить? Печаль, депрессия, апатия. Человек не замечает, когда сам погружает себя в такое состояние. Думает, так само получилось. А если не ты это делаешь, то вроде и не тебе с этим разбираться. А как ты с этим работаешь? Например, грусть или депрессия — это поезд. Бесполезно пытаться сразу спрыгнуть, как будто ничего не случилось. Зато можно заметить, что в твоем вагоне есть выход — Увидеть, что поезд останавливается, спокойно открыть дверь и выйти. Проще говоря, сначала заметить, что уходишь в какое-то мрачное состояние, потом понять, что хочешь перестать, а потом дождаться момента и выйти. Да, выйти проще, чем кажется. Появилось что-то интересное, приятное, обращаешь внимание, втягиваешься в это и все. Сложно заметить, что выход вообще есть. Чтобы выйти из поезда, нужно понимать, что у него есть двери и остановки. То есть знать, что у таких мрачных состояний свои законы. Тогда ими можно управлять. Вот это я и покажу. Поехали. Я уже здесь, чтобы записывать вашу историю. Мое перо немного износилось. Скоро поменяю на новое. Каким пером лучше писать? Сокол? Или, может, полярная сова? Я вижу, вы готовы. Хорошо. Посмотрите по сторонам. Под ногами узкая дорожка. Справа и слева высокие стены. Свернуть некуда. Можно потрогать стену. Камень шершавый. На руках остается серый налет. Под ногами утоптанная сухая земля. Какого она цвета? Черного или серого, как пыль? А как пахнет? Странный запах. Напоминает выхлопные газы, как в час пик. Так, тут поворот направо. Опять стены. Идите прямо. Теперь поворот налево. И тут стены. Кажется, это лабиринт. Новый поворот резко обрывается. Здесь что-то вроде большой улицы. По ней идут сотни людей, как в центре города во время обеда. Посмотрите на них. Мрачные, посеревшие лица. Глаза остекленевшие, смотрят в пол. Какая на них одежда? Тусклые цвета, Невзрачные костюмы, серые юбки и брюки. Как будто они застряли в каком-то моменте своей жизни и никак не могут сдвинуться дальше. Не самое приятное место. Но интересно, что здесь происходит? Может спросить кого-то? Например, вон того человека в костюме. Его взгляд отстраненно скользит по стене. Подойдите. Он не замечает ничего вокруг. Дотроньтесь до плеча. Кажется, вот-вот повернет голову. А, нет. Бесполезно. Он ушел куда-то глубоко в себя. Судя по лицу, погрузился в мрачные мысли. Можно заметить, что краски вокруг стали темнее. Солнце скрылось за облаками. Как будто прикоснувшись к нему... Берешь что-то от его восприятия. Может, еще кто-то поможет? Посмотрите вон на ту женщину. Она выглядит поживее. В ней как будто осталось что-то яркое. Может, прическа? Или какое-то украшение? Идет по улице чуть быстрее остальных. Обгоните ее, чтобы встать прямо перед ней. Остановить. Задевает плечом. На миг ее глаза становятся ярче. Голова поднимается выше, спина выравнивается. Как будто она пытается что-то вспомнить. Может, какие-то яркие, счастливые моменты своей жизни. Только вот ее взгляд случайно падает на часы. Видимо, надо куда-то бежать. Глаза опять тускнеют, Голова опускается. Ускоряет шаг. Становится холоднее. Хочется укутаться во что-нибудь. Когда замечаешь, что у другого человека что-то не получается, заражаешься этими сомнениями. Видимо, от этих людей ничего не добьешься. Нужно попробовать найти выход. Лабиринт ветвится. Налево или направо? Хорошо, тогда вперед. Под ногами шелестит сухая почва. Прохладный ветер ходит по закоулкам лабиринта. Поворот. Теперь прямо. Направо. Теперь налево. Впереди какой-то свет. Может, это выход? Еще чуть-чуть. Нет. Увы, это та же улица. Можно заметить, что толпа людей даже не заходит в лабиринт, а двигается кругами, утыкается в стену, идет обратно. Чем больше наблюдаешь за теми, кто сдался, тем тоскливее на душе. Тем тяжелее сдвинуть с места. Но остаются силы попробовать еще раз. Снова в лабиринт. Один поворот, другой, третий. Уже начинаешь замечать по углам какой-то мусор. Там куча грязного трепья, а вон там скелет. Как-то... Не по себе мурашки по телу передергивает он словно говорит возвращайся оставайся здесь вместе с ними а то закончишь как я а люди на той улице они хотя бы живы когда видишь кого-то у кого не получилось начинаешь оправдывать тех кто уже не пытается ничего изменить а когда это происходит невольно начинаешь думать как они и вот еще один поворот. Опять эта улица. Чувство разочарования расползается в душе. Как будто сталкиваешься с чем-то, что не можешь преодолеть. Голова наклоняется к серой земле. Руки цепляются за холодные каменные стены. Бороться уже не хочется. Горло слегка сжимает. Можно почувствовать легкую, почти незаметную боль. Как всегда, когда накатывает тоска... Хочется сесть, привалившись к стене лабиринта. Легкий озноб от ледяного камня. В голове, как тараканы, разбегаются нехорошие мысли. Перед глазами мелькают картинки из прошлого. Их навевает лабиринт. Может, в памяти сейчас возникают прошлые неудачи? Или упущенные возможности? В такие моменты начинаешь концентрироваться на том, что не получилось. И кажется, что уже ничего не получится. В воздухе висит сырость, туман, на небе серая мгла, все затянуто облаками. Как иногда бывает осенью или зимой, голова наклонилась к груди, взгляд блуждает по земле а на земле ничего, кроме притоптанной тысячю ног серой пыли. Вокруг так много людей. Но от этого чувство одиночества становится сильнее. Нет никого, с кем можно было попытаться вместе вырваться отсюда. Нет никого, кто помог бы, поддержал в этот момент. Чувство печали медленно поднимается из горла, идет к голове, отзывается монотонной болью. Дыхание замедляется, как будто из тела потихоньку уходит жизнь. Сейчас... Выход из лабиринта кажется чем-то призрачным, невозможным. А когда теряется смысл, зачем двигаться дальше? Лучше сосредоточиться на чем-то более приземленном. Например, подложить дорожный плащ под спину. Так камень хотя бы не будет таким холодным. Когда возникают такие мысли, начинаешь адаптироваться к мрачной ситуации. Как будто обустраиваешь себе клетку в тюрьме, вместо того, чтобы выбраться наружу. Смотрите, кто-то на стене. Кто это? Белка. Рыжая, с белым брюшком, черными кисточками на ушах, веселыми, подвижными глазками. А что у нее в лапках? Это каштан или желудь? Бах! Вы стали белкой. Посмотрите на себя. На лапках острые черные коготки, чтобы карабкаться по деревьям. Сидите на задних лапках или стоите на четырех. Тут вкусный орех. Держите в зубах или в передних лапках. Посмотрите назад, разверните голову. Длинный пушистый хвост, чтобы держать равновесие. Он похож на ершик. У белок в жизни много ощущений, много дел. Они постоянно двигаются, совершают невероятное количество попыток, чтобы достать орехи. Они слишком подвижные, чтобы позволить поймать себя в капкан мрачных мыслей. Отсюда, с высоты, прекрасно видно, где заканчивается лабиринт, видно лес. А там, на дереве, гнездо, куда нужно отнести орех. Давайте доберемся до него. Возьмите орех в белоснежные крепкие зубы. Так, отлично. Под лапками каменная стена, внизу ходят какие-то люди, но какая разница? Белки, когда бегут, делают легкие, быстрые прыжки. Отталкиваются задними лапами, приземляются на передние. Бегите вперед, прыгайте. Потрясающая скорость. По ощущениям, 120-130 километров в час. Да-да, именно так белки чувствуют скорость. Мышцы ритмично сокращаются, работают. Коготки вцепляются в камень, помогают бежать еще быстрее. Хвост удерживает баланс. Каждый прыжок точный, уверенный. Крастины уже близко. Прыгайте с него вниз, на мягкую травку. Такая высота дух захватывает как прыжок с парашютом или с тарзанки. Упругое приземление. Травка приятно щекочет лапы. Состояние и настроение белки несовместимо с чувством апатии, паски, депрессии. Человек может переключаться в него. Но когда переключатель залипает, застреваешь в одной позиции. Снова человеческое тело. Воздух уже затянуло серым туманом. Зябкое, неприятное ощущение усиливается. Было бы хорошо встать, разогнать кровь, но нет сил. Так лениво. Холодная стена уже застудила спину, но какая разница, если из лабиринта нет выхода. Переключение в другую позицию сейчас кажется невозможным. Другие могут, я Нет. Но получиться должно только один раз Даже если сотни попыток заканчивались неудачей Одна успешная изменит все Смотрите В небе парит большая птица Это орел Белая голова, коричневое тело Ярко-желтый клюв Вы в теле орла Приятные ощущения? Огромный размах крыльев. Полтора или два метра. Упругая воздушная подушка поддерживает в воздухе. Можно даже не замечать сильных порывов ветра, когда привыкаешь к полету. Он дается легко. Приятное ощущение невесомости в животе. Можно подняться повыше. Работайте крыльями, напрягите плечи. Хорошо, хорошо. Крылья отталкиваются от воздуха и легко поднимают на десяток метров выше. А теперь сложите крылья и резкий рывок вниз, как будто внизу добыча. Ветер свистит в ушах. Невероятная скорость. Сто или даже 150 пятьдесят километров в час. А теперь раскройте крылья. Резко разведите их в стороны. Когда зависаешь в воздухе, сразу появляется чувство безмятежности, удовольствия. Посмотрите вниз. Что видно? Внизу лабиринт. Приятное чувство контроля появляется, когда поднимаешься над ситуацией, смотришь на нее сверху. В позиции орла невозможно потеряться в лабиринте. Ведь отсюда прекрасно видно выход. Вокруг невероятный вид. Солнце спускается к горизонту, наливается красивым багряным румянцем. А какого цвета небо? Розовое или, может, персиковое? Вдалеке огромные, прекрасные горы. Верхушки покрыты снегом, а вон там горное озеро с кристально чистой водой. На высоте воздух свежий, чистый. Дышать так легко, так приятно. Голова слегка кружится от непривычки, но это замечательное ощущение. Ветер покачивает на своих волнах. Можно управлять этими движениями. Подниматься то выше, то ниже, закладывать круги, плавно набирать высоту или камнем падать вниз. Когда чувствуешь свои возможности, не хочется сравнивать себя с другими. Перестает волновать, что кто-то потерпел поражение. Потому что знаешь, что у тебя получится. Снова человеческое тело. Смотрите, люди продолжают идти по улице. Серый туман обволакивает стены, моросит прохладный дождь. Но после такого не хочется сидеть вот так, без дела, и ждать чего-то. Хочется подняться. Резко, быстро, легко. Как будто в спину толкает пружина. Что-то подбрасывает над землей. Ноги прочно стоят на земле. В теле осталось это ощущение свободы. Ощущение полета, уверенности. Тело легкое, идти приятно. Ноги как будто сами двигаются. Организм сам сбрасывает скуку, апатию, тоску. Где-то там выход из лабиринта. С высоты его было прекрасно видно. Посмотрите вокруг. Вокруг. Уже нет ни тумана, ни дождя, ни холода. В воздухе висит приятный запах трав, леса. Значит, выход уже близко. Поворот налево, поворот направо. Сейчас, когда двигаешься по лабиринту, где-то внутри поднимается теплое чувство надежды, уверенности. Сейчас все хорошо. Выход скоро появится. Поворот. И вот он. Выход. А за ним лес. Под деревом стоит спутник. Зверь. У него на спине сидит орел. Вблизи видно, какая это гордая, величественная птица. На ветке сидит белка и смотрит лукавыми, веселыми глазками. Спутник хитро подмигивает. Кажется, что он улыбается. Зверь молча разворачивается и уходит в лес вместе с орлом и белкой. Солнце садится. Невероятный закат. Трое зверей скрылись в тени деревьев. Когда попадаешь в состояние депрессии, апатии, тоски, стоит помнить, что это только позиция. Позицию можно поменять, переключить. И если в ближайшее время вы поймаете себя в таком настроении, вспомните всего две вещи. Первое. Неважно сколько попыток выбраться делаешь, важна лишь одна, которая получится. Да, может быть сложно, больно, тяжело, но это не важно. Даже если кажется, что невозможно, в конце концов получится. Второе. Выйдите из текущей позиции. Это можно сделать, если скопировать поведение, которое не вяжется с тоской. Сначала будешь чувствовать себя как будто в чужой шкуре. Но чем чаще будешь возвращаться к новому состоянию, тем более органичным оно будет становиться. И повторяя это в сотый раз, заметишь, что это уже и есть ты. человек который нашел выход из лабиринта.